Так, вот такие сертификаты у нас подарочные. Ну что, мы поздравляем Семеновну Татьяну э, с третьим местом. Э, и с подарочным сертификатом в 3000 рублей. Это э, гипермаркет дом, который находится у нас на победе. Вот не помню. Адрес. Ну на победе 65, да? Вот. Ну что, я вас готов поздравить с этим делом. Пожалуйста, вы Пока не убегайте, будьте с нами да. Хорошо Так, дальше У нас второе место Второе место Мария. Мария, фамилия? Яковлева Яковлева Мария Тоже приняла активное участие в нашем конкурсе И мы дарим ей сертификат Значит, тоже в дом в Гипермаркет дом На 6 тысяч рублей Два по три Вот 3 тысячи рублей Раз И 3 тысячи рублей Два так, Держи Спасибо. И Мы поздравляем Алексея Родионов. Как? Родионов. Родионов Алексей Значит Сертификат На 10 тысяч рублей Два раза по 5 То же самое Гипермаркет Дом На победе 65 Смотрите еще раз 5 тысяч Дарим и еще раз 5 тысяч тоже дарим. Ура! Мне огромная просьба. Давайте мы с вами как-то сфотографируем.